Свой рэп. Сижу на студии кручу этот биток, пишу рэпчик, он качает. Копрёт. Текст действительно меня озадачил Знаю почему, знаю, что он для меня значит Многие не понимают, о чем я, блядь, пишу Да я и сам знаю, что порой бред несу Но такой стиль меня радует, правда Не знаю почему, может, блядь, так надо Я порешаю, ты только, сука, не дразни Буду ебашить всех, кто мне спиздит Я справлюсь с этой хуйней, вот честно Рука навсегда решает, очень детско. Я иду по тропинке, у меня все впереди Просто запомни, друг, меня ты не зли Я не хочу срываться и выпускать на волю Засидевшего внутреннего зверя до боли Я живу, как умею, как живется, как повезет. Пишу злой рэпчик, он качает и, сука, прёт Пишу злой рэпчик, он качает и, сука, прёт Пишу злой рэпчик, он качает и, сука, прёт мой рэп как железный кол, как лом, как топор Я Прошел по слуху, и ты охуел от моих слов Ты начинаешь врубаться в тему, братан Рука, но комментирует строки твоим мышам. В моих телегах нет понтов и нет морали Только правда злости больше не хуяли Только правда злости больше не хуяли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 Мои темы ебашутся про то, что будет и есть. Рассказываю, как я опускаю горимую шерсть. Правда, мне противно от плохих куплетов. Мне нахуй не нужны зашкваренные советы. С гордостью сообщаю, я не торчок и не курю траву Многие рэперы только про наркотики читают Ведомые радуются, слушают и охуевают Такие треки может круто звучат, но ебать Ну его нахуй не надо эту хую потреблять лучше всегда буду читать ерунду Но не стану писать свою репчину про наркоту Меня поймет только ровный ценитель правды Тот, который слушает мои треки не один раз, а как минимум дважды И тот, который понимает, где правда, а где бред Рукана респектует корешу и читает слой рэп Как ни крути, но по факту мне есть чем гордиться Я не наркоман, я трезвый и могу взлететь, как птица Мне похуй на хейтеру и так Заебись здесь, пишу саунд, делаю рэпчик, читаю как есть, есть. читаю как есть Нахуй этот кипиш, ты реально хуеешь, не зря Врубайся в то, что рука на базаре для тебя Нахуй этот кипиш, ты реально хуеешь, не зря, хуеешь, не зря. Врубайся в то, что рука на базаре для тебя, для тебя.